Уважаемые слушатели, я хотела бы сегодня вам рассказать о том, как правильно чистить зубы. Многие люди остаются этим вопросом только тогда, когда уже появляются очень большие признаки воспаления десен, воспаления, воспаления слизистой оболочки полости рта. Мы делаем все это неправильно. Поэтому ну, в наших стоматологических учреждениях, э, нашим докторам нет абсолютно времени на то, чтобы заниматься профилактикой именно заболеваний полости рта, то есть объяснять, как правильно чистить зубы. Информацию в основном мы получаем только из рекламы. Так вот, как правильно чистить зубы. Во-первых, выбор щетки. Щетка должна быть вот такой формы. Почему именно вот такая форма? Потому что наша, наш зубной ряд имеет выпукло вогнутую форму. Если вы проведете пальцем по передней поверхности зубов, вы поймете, что там есть впадины, есть выпуклые части. Так вот, вот это при чистке зубов надо будет учитывать. Во-вторых, щетка должна быть не жесткой и не вот такого вот внешнего вида. То есть вот это уже э, дезориентированные волоски, это уже очень плохо. То есть щетка не выполняет своих функций свои функции именно чистящей. Этой щеткой можно хорошо ухаживать за обувью, но ни в коем случае нельзя использовать для чистки зубов. А вот в этой щетке, наоборот, все волоски ориентированы правильно, нормально, она не разволокнена, и поэтому она хорошо будет использоваться при чистке зубов. Точно так же, как и эта щетка. Но здесь немножечко уже начинается разволокнение. Еще прошу обратить на внимание. Очень часто в магазинах и в рекламах, используются на обратной стороне щетки, вам показывают о том, что и там есть поверхность для чистки зубов, для чистки э, языка. Уважаемые, язык такими щетками вы никогда не почистите. Это рекламные уловки. Прошу не обращать на это внимание. Теперь переходим к тому, как же правильно чистить зубы. Во-первых, вот модель. Я показываю на моделях. Значит, мы берем щеточку, которую можно чистить зубы и чистим так. При открытой полости рта мы чистим от десны к наружной поверхности зуба. Только вот такими движениями. Значит, на верхней челюсти сверху вниз, а на нижней челюсти снизу вверх. Значит, я вам обратила внимание, таким образом мы, мы прочищаем все выпукловогнутые поверхности. Дальше, прошу обратить внимание, на нижней челюсти есть вот, это, вот этот участок зубов которые, как правило, очень плохо прочищаются. Здесь, как правило, очень часто появляются назубные, твердые назубные отложения, то есть на зубные камни. Вот, поэтому надо внимательно чистить э, вот эти участки, относительно внимательно. Если здесь неудобно прочищать, то, пожалуйста, переложите щетку в левую руку, и тогда вы уже тихо и спокойно, почти, э, совершенно, хорошо, совершенно спокойно вычистите все участки зубов. Значит, это, это по поводу чистки зубов. Значит, чистить зубы можно вот такими вот движениями, вот как, мы, как мы привыкли чистить, только жевательные поверхности боковых зубов. У нас на передних зубах есть э, только две поверхности, это передняя поверхность и задняя поверхность. А э, на боковых зубах у нас есть три поверхности. То есть тут еще присутствует жевательная поверхность. Жевательная поверхность предназначена для размалывания пищи. Вот именно вот эту поверхность мы можем чистить вот такими вот движениями. Но ни в коем случае не переднюю и заднюю поверхность зубов. Дальше к выбору пасты. Мы подходим к выбору пасты. Значит, пасты у нас разделяются на гелевые пасты и чистящие пасты. Что такое вообще паста? Вы прекрасно знаете о том, что у нас есть зубные порошки. И все очень невнимательно и, в общем-то, со смехом относятся к тому, что можно чистить зубным порошком. Зубной порошок – это пимолюкс для зубов. Вы же не очистите раковину просто голой тряпкой. Не очистите. Вот Вам нужен будет обязательно пимолюкс. То есть просто абразив. Так вот, порошок, порошок, это абразив. И порошок всегда добавляется в любые ну, гигиенические пасты. То есть вы выдавливаете пасту, а она не прозрачная, она белая такая, мутная. Вот это и есть паста, которая содержит в себе абразив. Вот именно вот этот зубной порошок. А то, что она мягкая, там добавляются уже растительные какие-то экстракты, чистящие, там добавляются ферменты. От этого пасты и зависят все виды паст. А также добавляются вещества, которые препятствует повышению чувствительности зубов. Вот. Я очень рекомендую вот эту пасту, называется парадонтол. Вообще все виды пасты парадонтола. Вот. Они обладают прекрасной реминерализующей пастой. Также в частности вот эта паста прекрасно снимает повышенную чувствительность зубов. Просто отлично. Вот. А также рекомендую вот эти пасты. Эти две пасты, они созданы друг для друга. Это две пасты созданы вместе, чтобы существовать вместе. Используются они вместе. Одна из них гигиеническая паста, а другая из них гелевая паста. Гелевая паста это прозрачная паста и гелевые пасты не предназначены для чистки зубов они предназначены просто для легкого массажа именно этими на щетку на этой пасты и просто массируется по дюсенкам зубов либо по зубам в зависимости от назначения этой гелевой пасты вот прошу внимательно чистить зубы значит у зубы надо чистить утром после завтрака не до еды а после еды, чтобы вы целый день ходили, чтобы у вас не было запаха во рту, и чтобы вам не было необходимости применять жевательную резинку, якобы для свежения полости рта и, и так далее. Вот. А вечером надо чистить зубы именно после, перед непосредственно после еды и перед сном, потому что именно ночью все процессы у нас отдыхают, и мы тогда, вот, и мы тогда не можем... И мы тогда не можем сказать, сопротивляться всем заболеваниям, которые возникают в полости рта. Ну вот, в принципе, все, что я хотела сказать. А вот прошу, у меня очень много будет информации на моем сайте «Гражданинский металлогия». Поливи, в каком, прошу заходить на этот сайт, задавать вопросы. Там будет указана электронная почта. Если кому-то что-то нужно, на дилеционный пост пожалуйста я всем ответила.